ощущали на себе вот эту мощь, уверенность, все больше и больше понимания. Я помню, наши первые шаги были робкие, нас было мало, но постепенно мы завоевывали, отвоевывали этот мир. И каждый год мы праздновали годовщину корпорации. Начиная где-то с 6 7 празднования, они стали проходить в кругу святиходов. То есть ежегодно, вот в течение 7-8 лет, каждый год компания снимала лучший зал России, Крокус Сити Холл Московский, на 6,5 тысяч человек. И с каждым годом интерес к этому мероприятию становился все больше и больше. Если вначале мы как-то, да, билет тебе один, второй в подарок, да, какие только акции не делали, ну, зал-то нашей с половиной тысяч человек, надо же, чтобы пустых мест не было, иначе не солидно, да, иначе не серьезно. И вот эта планируемая годовщина 2020 года. Шесть половиной тысяч человек планируется собрать в Круппосите Холи. Праздник должен был быть вообще просто невероятный. Они и до этого-то были с каждым годом все и технее, все сильнее, мощнее. Буквально фирмы, которые организовывают большие праздники, вот эти столичные корпорации, они уже боролись за право, кто же будет готовить годовщину корпорации ФОХО, потому что это было событие года для Москвы. И мы начинали это понимать, и вы помните, за три месяца уже годовщина должна была быть в мае 2020 года, в феврале уже не было билетов. Шесть половиной тысяч билетов были все распроданы и уже, да, ну мы думали вся ОПН, Костя, вице-президент компании, говорил, что «Ала, Георгиевна, это будет что-то феноменальное, это будет абсолютная фантастика». И вдруг в марте планету накрывает пандемия. И все, и все наши планы рушатся, и все мы затихли, притихли, и год не взобули нос. И вот вы знаете, я так благодарна за то, что меня сегодня пригласили на это мероприятие. Знаете, вот как-то вот окончательно вот эта пелена, пандемия, вот сегодня наконец она окончательно свалилась. И я понимаю, что начинается новый итог развития компании. Вот с этого торжественного мероприятия в городе горно алтай Спасибо вам Потом, годы спустя, когда для нас закончилась академия? Ага, она закончилась 26 июня в Горно-Алтайске. Я очень благодарна лидерам компании, партнерам компании за то, что вы... Партнеры Корноалтайского и партнеры этого региона заслужили право проведения столь важного события. Я благодарна руководству компании за то, что они оценили ваш труд, оценили ваш склад и доверили вам проведение такого значимого события для, не только для сибирского филиала, для невосточного региона, но и для компании в целом. Спасибо лидерам, спасибо колодцам. конечно вот этот вот необычный особый год в жизни компании он не до конца еще далеко ну не сильно далеко хотя мог бы и постоять у меня молодой человек конечно за этот год разумеется мы много думали мы много анализировали и мы поняли что действительно вот как-то ощутили. Мы всегда говорим, что для вас главное здоровье, да, но это была какая-то такая вот, ну, тривиальная фраза, которая вот глубоко так в нас не сидела. Мы говорили, что важное здоровье, но ничего сказать ни черта. Да. Но ничего не делали для того, чтобы оно действительно было. Но согласитесь, да? Болеешка, пошел к врачу, врач, диагностика, назначение, лекарства, лекарства не помогают, следующее лекарство, 3 потом, что вы хотите, вам столько лет, вам у вас столько лет, эта болезнь, что вы хотите, она с вами 10 лет, 15, 20, и вы хотите от нее вылечиться. Да? Не смешите меня, дорогого, уважаемого врача, да? Вот. А -а -а. И, и вот сейчас мы вот действительно за вот этот вот год осознали, какая важная штука это здоровья. И мы поняли, что ведь вот все партнеры-то обратили внимание, что у нас-то вот этот процент заболеваемости, если сравнивать статистику по стране и по нашей компании, извините меня, Тут уже не просто впереди планеты всей, а тут просто незапоставимая эта статистика. Она у нас в сотни раз выгоднее по сравнению со статистикой по стране. Вы согласны? Давайте-ка Мы а как-то убедились, что действительно нам нужно активнее работать. И вот сейчас да, вся, вся планета, Постоянно говорит о здоровье. Это слово у всех на устах, включи любой источник информационный, да, и там обязательно без конца упоминается пандемия, здоровье там, и так далее. Да. А, и мы понимаем, что нам надо как-то вот активнее в этом направлении работать. Потому что вот, врачи-герои, да, герои, конечно, да, к ним обращаются люди в тяжелем состоянии, они все время спасают, в период пандемии таких обращений еще больше, еще больше борьбы, потому что там надо быстро спасать. Это не хроника, которая может там 5, 10, 15, 20 лет тянется, и с ней можно жить и жить и жить. А здесь надо спасать и быстро. Поэтому, а народу такого много, которые требует вообще вот таких экстренных мер по спасению. И поэтому и приходится там сутками быть. Герои, вот, герои удирают пол собак, герои. Но я так понимаю, что наш героизм он другой, но он для планеты это гораздо важнее. Наш героизм, наш героизм в том, что мы должны сутками менять убеждения людей. Вот люди у. здоровым. Вы посмотрите, выходят, даже наши партнеры выходят на сцену и говорят, там мне там столько-то лет, естественно, у меня там уже есть букет. Ну, слушайте, лучше, давайте уберем это естественно. Это не естественно. Вот это и есть наша работа. Именно эти убеждения мы и должны менять. Мне завтра исполнится 69 лет. Естественно, что у меня нет никаких болячек. И я планирую, что их не будет как минимум до 90 У меня такое убеждение. Я его поменяла. У меня 20 лет тому назад такого убеждения не было. Я считала, мне было тогда 50. И я думала, если дотянуть, ну правда, да, до 70, то это будет неплохо. Главное, чтобы не быть обузой, так сказать, у семьи. Вот это у меня сильно кошмар. Мне сейчас противно, страшно, стыдно, неприятно вспоминать. Но у меня были такие убеждения. И я вот искренне говорю о них. А сейчас, спустя 20 лет, у меня нет их убеждений. Я их поменяла. У меня теперь совсем другое отношение к жизни, к молодости, к здоровью, к долголетию, И я сейчас всем на голубом глазу говорю о том, что проблемы со здоровьем, даже не со здоровьем, проблемы с явным каким-то ну, проявлением уже немолодого возраста должны начаться после 90 а до 90 должны быть молодые. И спорить со мной без помещения. Только после 90 могут проявляться уже признаки, что вы ну, не совсем молодые. Я, и вы, вы понимаете, что это, вот это моя цель, и, и она меня вот как-то так духовно, капитально поддерживает, я смотрю на всех вас, я люблю всех вас, и говорю, ребята, как-то так прощаемся потихонечку с молодостью только после 90-х. Кто со мной согласен? И, и, и вот это героическая работа. Вы думаете, это просто? Это вот сейчас в Сарии нам легко. Потому что нас много. Гостей мало. Гости, поднимите руки, мои дорогие. Вот кто Только сегодня поднимай, первый раз поднимай, на нашем мероприятии? Гости, да. а когда я задавала вопрос, вы поднимали руки, а? Про 90? Кто да. из гостей поднял руку? Поднимите! Браво! по себе видим. Да? У меня в структуре есть люди, которые за 80, они великолепно выглядят. Посмотрите Марина Медведева. Просто, честно говоря, я ее шевелюри, ее смеху, и да? ее вот этой это бесшабашности иронической. И 85 лет, Бриант три кора. Я завидую, думаю, ну Марина, блин, она по, по яркости смеха, она меня переплюнула. А, и таким образом, вот, это, вот эта работа по изменению убеждений, она очень непростая. Она очень сложная. Это кропотливая работа. Это не то, что он взял и сразу же вот... по-моему, тут что-то случилось чуть-чуть, да? да? Все. Все. все, плеп. Все. Я не трогаю, я не а вот эта работа, она очень непростая. Но, в принципе, я... Что мне помогает, чтобы как бы не расстраиваться, не, не печалиться по поводу того, что там вот как бы не так быстро. Я точно знаю, что мы должны достучаться до каждого. Сколько лет у нас на это уйдет, я не знаю. Конечно, это зависит от нас. Но цель, это же идея компании. Подарить возможность здоровья и качественного долговетия – Каждому жителю планеты – это идея компании. Понятно, что компания на пути не остановится. Ну правда же, да? Вот сосед слева уже знает, а сосед справа еще нет, он говорит – все, забыли свою деятельность закончили, и ты теперь у нас за борту. Вы же понимаете, что этого не будет. Мы все равно достучимся до каждого жителя планеты. Мне тоже интересно, сколько времени у нас на это уйдет. Я не знаю. Пока вот мы работаем 15 лет. За 15 лет у нас всего из каких-то 7 миллиардов населения планеты у нас всего несколько миллионов партнеров и потребителей. Даже не 10 еще, несколько. То есть работы не початый край. Понятно, здесь начинает уже и арифметическая, и геометрическая прогрессия как-то на пользу играть. Но все равно, я думаю, что лет 10-20 нам понадобится, чтобы поменять убеждения у каждого. Чтобы мне в 60 лет никто не говорил, а ну, ты же понимаешь, уже возраст. Когда мне такой, говорит, я в зубы готова дать, и как у тебя рот только открывается. Ну, Дуриен, вы чувствуете, насколько сия. это абсолютно несправедливо. Угу. Так что, друзья мои, понятно, что для этого мы должны вот на зубок понимать суть здоровья и эффективность и значение продукции. Вот это мы должны понимать как дважды два, четыре, для того, чтобы у нас была такая абсолютная внутренняя вера. Да, здоровье состоит вот из таких вот пунктов, да? да, и продукция как раз и решает вот эти проблемы, и вот он в результате э, долговетия и такое качественное здоровье. Об этом мы чуть подробнее завтра поговорим обязательно. Завтра у нас в 12 часов дня начнется семинар, адрес вам скажет тот, кто вас пригласил, да? и мы непременно, недолго, долго, ни длинно, и, ну так, Эффективно поговорим на эту тему. Ну и, и вторая тема, конечно, это бизнес, это оболочка этой идеи. Я именно вот весь бизнес корпорации ФОХУ понимаю как такой вот шаг. Внутри идея, внутри миссия, донести до каждого понимание э, возможностей быть долго молодым качеством долголетия, а сверху вот эта бизнес-оболочка. Чем больше мы несем идею, чем больше мы наполняем этот шар, тем больше бизнес-оболочка. Так ли? Да? Тем больше денег. Поэтому, когда мне дают, я там зарабатываю, ну, примерно там 200-300, по там, ну, евро, для, чтобы всем было понятно, 200-300 евро в месяц, я понимаю, что он практически ничего не делает. Поэтому он и получает 200-300 евро. Если человек говорит, я получаю в месяц примерно тысячу-полторы евро, ну, ну, так, ну, более-менее, ну, ты молодец. неплохой вклад несешь в человечество, в изменение убеждений. Если вы зарабатываете 5-10 тысяч евро в месяц, да, я смотрю на вас с большим уважением. Мне хочется протянуть вам руку. Прежде всего, вы большой молодец. Вы очень много пользы приносите человечеству. Вы вот этот вот шар идеи, миссии наполняете очень мощно. Поэтому у вас и бизнес-оболочка соответствующая. Буквально. Вы понимаете, какая классная компания. Здесь буквально от суммы вашего вознаграждения я вас не, возна... не за вознаграждение хвалю, а за то, что я понимаю, что за этим стоит, сколько структур вы построили, сколько лидеров вы воспитали, как классно вы понимаете теорию Яншен, искусство долголетия по-китайски, да? Как хорошо вы понимаете суть здоровья и продукции. Я вас уважаю за величие вашей, вашего вклада в идею, в миссию. Естественно, да, за это много платят, но у вас большая оболочка. Вас вот такой шар, благими делами конкретными напугали. И, и конечно, я очень признательна компании, за то, что она действительно такой щедрый маркетинг-план. Эта оболочка могла быть большой, но она состоять могла бы не из евро, а из рублей. Не 200 евро, скажем, за шаг выплатили, а 200 рублей. Могло бы быть такое? Да запросто, да. Не 1000 евро, а 1000 рублей. Могло бы быть такое? Могло бы. Слава Богу, Господи, благодарю компанию, да. Вот. Нет. не рублей Тут все про евро, да? И вот здесь мне очень нравится идея, по крайней мере, я бы ее приняла, наверное, в любом случае, но я не занималась бы этим бизнесом, потому что если бы было рублевое вот такое вот обеспечение, покрытие, в тех же единицах, но, но, но в рублях, конечно, я бы тогда этим не занималась. Я бы не наполняла этот бизнес шаг, потому что я очень люблю свою семью. Люблю свою семью, я высоко ценю значение ее благосостояния. Я не могу заниматься делом, которое приносит маленькие деньги. Не могу. Я никогда себе этого не позволю. Если я понимаю, вот я иногда слышу просто, да, ой, я там за месяц заработала там просто где-то, в другом, там за месяц заработала 24 тысячи рублей, я молодец, я вижу, что человек доволен, что он рад, он с восторгом об этом говорит, э но я, лично я, я его не понимаю, потому что для, для меня это просто... Ну, ну как, как может семья вообще, да ты же один, как я могу, я прожить на 24 тысячи рублей в месяц. Я, я, я с трудом проживаю на 24 тысячи евро в месяц, <связывая> а на 24 тысячи рублей, ну это никак, это невозможно. Я себя так ценю. Это моя позиция. Я выбрала себе вот эту позицию. Вы знаете, сколько я искала возможность осуществить эту позицию. Несколько лет. Я перебрала столько всяких разных бизнесов, а потом поняла, нет, там не, не бывает таких денег, там не может быть денег. Там, там говорят, что такие деньги есть, но на самом деле их нет. Да? Я в течение, ну, минимум два года, я выбирала, где, где, где платформа для, для того обеспечения семьи, которые я себе определила. Господи, Боже мой, вот эта необыкновенная, нереальная корпорация фу, с такой потрясающей идеей, реальной, эффективной. Слава Богу, мы тут уже 14 лет, мы на себе все это прочувствовали, убедились, уверовали на 100%, что тут все слова правда, правда и только правда. Ну и плюс такая бизнес-оболочка, которая позволяет мне, если я наполню этот шар, выполнением идей, выполнением миссии, то я получу ту оболочку для содержания семьи, которую я сама себе определила. И, наконец, спасибо огромное компании, что для продвижения этой идеи она без колебаний выбрала сетевой маркетинг. С одной стороны, вот почему мне нравится без колебаний, потому что другого пути просто нет. О деталях мы тоже можем завтра поговорить на семинаре, но просто да, официальной медицине корпорации МФУ надух не нужна. Да? Потому что ну, я, я не хочу ничего плохого сказать про дециальную медицину. Они спасают, они выручают, они подкатывают этим и вреды вовремя, их откатывают назад, да, сдают кого-то в морг, кого-то там, я не знаю, на хроническое одолечивание. Но, но у нас ну, просто настолько вот другое видение всего, и, и, и только в сетевом бизнесе вот это видение можно реализовать. Поэтому, когда мне говорят, ну вот в аптеках же нет, в официальной медицине нет, ну ребят, ну это вообще в жизни не понимать. Живете-то в реальном мире или нет? Но пора уже понять, чем занимается официальная медицина. их исследования нам нужны, нам важны, все, но вот это их политика доведения человека до хроники. Она же будет, она была, есть и будет, потому что это их бизнес. А у нас бизнес, это восстановление здоровья. Мы вообще мы идем вот в прямо противоположных направлениях. И, конечно, это направление можно продвигать нашу э, культуру Яншен, культуру долголетия, Только с помощью нашего личного опыта. Вот да мне помогло, вот помогло, вот почему, посмотрите результаты, гости, вот сегодня вы слушали результаты э, применения продукции, они произвели на вас впечатление, конечно, правда ведь, да, и, и, и более того, эти люди, вот они, это не там рассказали, а вот там тому помогло, ему помогло, вот они эти люди, вы можете к ним подойти, вы можете с ними поговорить, да, сколько у них времени ушло на восстановление, как они чувствовали вот эти этапы восстановления, этапы оздоровления. И каждый из них с удовольствием и восторгом вам расскажет. Ни в одной аптеке вы этого не увидите и не найдете. Такие вот живые человеческие результаты применения возможны только при продвижении в сетевом бизнесе. Поэтому компания Умница не сомневалась, не колебалась. Продвигать нужно всю эту идею миссию через сетевой маркетинг с хорошим вознаграждением, которое действительно заинтересует а, активных людей, умных людей, а, людей с хорошей жизненной позицией, а, взять эту идею в свои руки, помогать себе и человечеству. Ну и, конечно, мы, уже мы, участники этого сетевого процесса, мы любим сетевой за его социальную справедливость, да, сколько за работу, столько получил, никто тебе там втихаря ничего не судит и никто ничего не отберет. Мы любим сетевой за социальную защищенность, никто не уволит, никто не сократит, всегда будут помогать, чем дольше работаешь, тем больше любят, тем больше друзей, тем больше свой, социальная защищенность, социальная справедливость и, конечно, социальный комфорт, правда ведь, да? Нет будильников, нет начальников, не надо отпрашиваться э, ни в отпуск, э, ни не, не по каким-то делам. Ну, очень, очень комфортный бизнес. Но главная цель, почему, вот скажем, я в сетевом, да, мне нравятся его вот эти вот э, замечательные такие условия, Социально защищенность, социальный комфорт, социальная справедливость. Но, но я же не из-за того здесь, чтобы мне комфортно работалось. Оно, конечно, здорово. Но главное-то что? Меня интересует построение пассивного дохода. Вот это главное, за что я люблю сетевой бизнес. Спасибо ему, что он обеспечивает комфортные условия работы. Но цель, цель главная, это обеспечить качественный, пассивный доход. Потому что я понимаю, да, практически возьмите любого человека. Вот вы возбудились, продукция работает, сетевой бизнес вы прочувствовали вроде неплохо, вознаграждения тут тоже такие вкусные, хорошие, да и начнем. Если вы будете без построения команды, все время работать, работать, работать, в принципе, вы можете неплохо зарабатывать. Думаю, вот несколько тысяч евро в месяц вполне можно, когда вы сами очень активны. Но если вы не будете создавать команды, то тогда вы в конце концов выдохнетесь. Вы знаете, ну 5, 10, ну 15 лет, вроде обеспечивайте семью, получаете несколько тысяч. Но вы знаете, как часто, к сожалению, достаточно часто, я слышу, а, ну, как правило, от других э, лидеров других структур. А, ну ты знаешь, да, вот я когда приезжаю, и вот все это, и все хорошо, и все работает. Но стоит мне только уехать, да, и сразу объемы падают и вознаграждения падают. Ну, я не лезу в, в обучение лидеров других структур, потому что у них свои спонсоры, я когда была наивная вначале, да, я, мне, мне хотелось всем подсказать, всем рассказать. Но потом лидер той структуры, да, она мне сказала, не лезь в мою структуру. Я говорю, господи я то легче. Я, я -то как раз, я так готова была и помочь и сказать и объяснить там причины, почему так случается. Да. А, если, а если спонсор говорит... Не, не лезь, ну конечно, я не буду. И все, думаю, Господи, спаси тебе большое. А? Ты меня освободила да? от душевных мук, что я там типа... типа но что ты... Но с вами, мои дорогие, да, я хочу поговорить завтра о том, как все-таки побыстрее выйти на гарантированный, качественный, пассивный доход. То есть, ведь в принципе, это что такое? Вырастили лидеров, и они пошли. Вырастили лидеров, я не работаю. Эти лидеры умеют растить следующих лидеров. Сегодня я еще раз вас поздравляю и хочу сказать, только что перед вами прошли самые лучшие, самые яркие представители корпорации «Факоу» сибирского филиала «Бриллианты» 357 «Карат». И мы с вами им аплодировали. И я рада, что... Я ну, внесла свою лепту в становление и развитие каждого из тех, кто был на этой сцене. Мне это очень приятно. Я себя за это очень-очень уважаю. Вас люблю, себя уважаю. Да. И мне бы хотелось, чтобы вот такими чувствами наполнился каждый из вас. А в корпорации Пуху это абсолютно возможно. Любите людей, уважайте себя, обеспечьте семье и семье здоровье, благополучие, наслаждайтесь жизнью и признанием в корпорации Фухов. Это абсолютно реально. Спасибо вам. За... Редактор